Какому бизнесу подходит видеомаркетинг? По сути, видеомаркетинг, видео подходит для любого бизнеса. Это способ донесения информации до вашего потенциального либо настоящего клиента. Вы можете предоставить обзор товара, либо информацию о контактных данных, либо о том, кто нужен вам сейчас, или об акциях и скидках. Видео подходит для любого возраста и пола, и из этого мы делаем простой вывод – видеомаркетинг подходит для любого бизнеса. Хотите поспорить, либо узнать больше, звоните нам по этим контактам. Пишите, приходите, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».